Всем здарова, с вами гидро 4 и сегодня у нас реакция на финальную песню по StarCraft 2 от Би Блока. Мне первые две эпичные песни зашли очень по Mass Effect и Ассасину, В этот раз он сделал про StarCraft 2. Я StarCraft 2 весь полностью прошел. Да не рекомендую сказать, кто не играл в трилогию StarCraft 2. На затворках на Марсаре заливая грусть о Саре Рейнор думала на сущем о восстании грядущем, потеряв надежду всю, вернуть любовь свою. Сердце полыхает месть Душу жжёт напалмовая смесь К лицам он как лом готов Кровь пролить давно виновны в том Что осталось там, она одна Зерга не окружена. Она их стала королевой Преобразила свое тело Клинки, как крылья за спиной Смертоносный рой, но за чудовищной личиной еще бьется сердце той, что так хотела быть любимой, но мысль прерывает бой. Печально, что а зероту погиб. Да, и... У родной планеты пленной, флот собрался, как движение. И органи сорешение. Мир родной отбить у Зергов, их повергнув. Они помнят прошлый крах, Но с ним юный иерарх! Он свято верил в хал и связь. Стол Зиратула не боясь, поел свой и проиграл, Амунрас плохо кровь застал. Ливеры под контролем, хала служит древней воле, И лишь братья неразивы, жопоту неувезливы их прилаз по жертву принеся без страха, рахом по ветру растая, ротасов объединяя, армию собрал повторно, бились долго и упорно, там и конечно Талдарибы Стали вновь Ребята. единой расой Позабы был и И все вместе победили Но Амуна не убили Это может сделать только она Армия Довга всем кто прошел все туда, три компании полная пустота Булу и Ленива из рода силу впитав, Зову нам на один уровень встав. Криток, финальная битва, Три расы стали бок о бок, Теперь ты -то точно готовы Срази вашего бога. И в бой получались тираны, И рой за сарой. Их Снова на Марсаре У Шурея в старом баре Снова мысли все о Саре Ведь два года миновали Жизнь его перед глазами Повторяется местами Кто-то дверь внезапно отворил И всю комнату вмика светил Силуэт сразу узнал герой Как начать свалить со мной ковбой И упала словно с плеч гора Черт, давно пошел А после этого идет компания Занову. Шикарная песня. Мне понравилась бы на эпик такой. Даже перепрыгнул бы две предыдущие. <с> Конечно, печально, что Зератул погиб. Даже упоминается в песне. Подписывайтесь на его канал, если вам хочется больше его песен и литералов. И, на мой хотите больше реакций. дай до следующего видео.